20:00 расскажу про мошенников с материнским капиталом. Сейчас передаю слово Давиду Абаджану редакции вечернего канала Прима. С сегодняшнего дня коллеги запускают дебаты. Давид, рассказывай подробнее. Спасибо, Настя. Да, сегодня в нашей студии первые серии дебатов на Приме. Представляю наших гостей. Со мной сегодня Андрей Шалимов и Егор Фролов. Будем обсуждать, стоит ли перекрывать мир, чтобы там могли гулять пешеходы. Чуть раньше мы уже запустили голосование. Присоединяйтесь. И впервые в нашем городе результаты можно будет видеть не только на экранах телевизоров и гаджетов, но и на здании Катэк. Сейчас там работает мой коллега Михаил Ленивцев. Ему слово. Спасибо, Давид. Добрый вечер, зрители. Ну, у нас здесь вечерняя красота, потому что мы с ребятами из компании «Энергоинжиниринг» подсветили КТЭК. И, по-моему, получилось очень здорово. И сейчас на здании высвечиваются результаты голосования. Вот те самые голоса, когда вы звоните в эфир, оставляете, высказываете свое мнение, это вот сейчас здесь. И... Кстати, что интересно, ровно 50 на 50 пропорция, это вот видно даже там. Я на самом деле, вот почему-то мне казалось, что больше людей за, но оказалось все ровно и все честно. И мы здесь будем до 8 часов, потому что ждем сюда эксперта, продолжим дискуссию. Но вы тоже можете прийти и поделиться своим мнением. И к нам уже пришел Андрей Стрижак, которому не безразличен город, и который после рабочего дня на этот холодный ветер к нам пришел. Рассказывайте, как считаете, стоит ли мир сделать на выходных пешеходным? Знаете, я считаю, что стоит. Я считаю, что эта инициатива нужна, даже несмотря на то, что у нас есть пешеходная набережная, Татышев, Грива и в принципе где-то с полгорода уже есть места, где можно неплохо так погулять. Но все-таки, мне кажется, это места для такого активного, околоспортивного отдыха. А вот э, такой, знаете, лампового променадика вот в центре пешеходного нам не хватает, где можно и ковшку попить, и на архитектурных э, этих достопримечательностях на фоне пофотографироваться, там, чтобы музычка поиграла. Вот, Потому что, ну, есть же опыт других городов, где есть такие променады. Взять ну, ту же, даже не Москву, взять ту же Казань или Иркутск, вот с их там 130-м кварталом. Это место, где, ну, наверное, что ли... Э, Колорит оседает городской, то есть где есть и сувенирная продукция, и всякие, ну вот именно местные колоритные, те же сувенирные магазины. Вот. Я думаю, что у нас этого не хватает все-таки. А машины не хватает. Как вам контраргументы по поводу того, что машина будет негде проехать, и непонятно, как это пространство использовать? А, ну, знаете, я сам автомобилист, то есть у меня есть машина. Я, честно, ну, лично от себя готов пожертвовать э, собой, ну, частью себя автомобилиста ради себя, которому не хватает вот именно пеших прогулочек по городу. То есть, ну, для меня это терпимо. Какая это была красивая фраза, слушайте. Прям хорошо. А вот как по-вашему, последний вопрос, а, как это может выглядеть, учитывая, что это время? То есть, получается, вот что такое капитальное, но ну, не вариант поставить. А как по-вашему, что это вот столики какие-нибудь кафешные или что-то большее? О, я даже не знаю, наверное, этим должны умы ученые заниматься из всяких там граждан проектов. Но я думаю, что есть временные решения, которые, ну вот даже в ту же пандемию, например, как у нас выкатили все столики на тротуар, как сориентировались значит, представители бизнеса. Я думаю, для них будет не проблема найти, так сказать, креативные решения и в данной ситуации. Так что я думаю, все решаемо. Спасибо большое, что нашли время и заглянули к нам. Я напомню, голосование по-прежнему идет, высвечивается на КТЭК. Это в реальном времени результаты. И сейчас против, как ни немного больше людей проголосовало. 52% за пока 48%. Голосование не останавливается, оно будет идти до самого конца, конца часа. Поэтому обязательно звоните, голосуйте. И если сможете и найдете время, приходите к нам сюда, обсудим студию. Миша, спасибо. Мы на связи, как всегда, еще свяжемся с тобой. Но я представлю позиции наших гостей. Егор Фролов, как такой автомобилист, который по этим вопросам всегда у нас в городе советует многим, многие какие вопросы решает, Он у нас, естественно, против того, чтобы мира у нас стало пешеходным. А Андрей Шалимов за. Вот. Прежде чем они начнут друг в друга метать вот эти стрелы аргументированные, давайте послушаем официальную точку зрения администрации и вообще, как это будет. А далее продолжим уже горячий спор. Прорабатывается вопрос о возможном перекрытии проспекта Мира в летний период на выходные дни. Предполагается, что это будет с конца мая по сентябрь месяц. Перекрываться предполагается от улицы Перенсона до улицы Диктатуры политриата На этом участке будут локации как для приема кофе, так и всевозможные культурные массовые локации. То есть, э, в принципе, в принципе, значит такая, попробовать и сделать именно этот участок проспекта Мира э, участком э, пешеходных прогулок горожан, именно этот участок взят только лишь потому, что именно на этом участке э, проработали каждый двор. И ни у одного из дворов не будет проблем. То есть везде есть альтернативные подъезды а, с дорог дублеров. И, естественно, транспорт ходить здесь не будет. Автобусные маршруты будут также закольцованы вокруг а, данного участка. Ну, то есть вопрос в работе. Это было мнение главы Центрального района. Егор, сначала с вас начнем. Итак, это всего два квартала, выходные дни. И как утверждает глава района, выезды будут у всех. Почему вы против? Ну, давайте даже начнем с первого участника, который на улице рассказал о том, что надо брать в пример 130-й квар квартал в Иркутске или в Казани. Я буквально на прошлой неделе вернулся с Иркутска со своим проектом сравнить города города-дороги». Так вот, 130-й квартал, он стоит не на дороге, не на основной магистрали. Это, допустим, как у нас, Ады Лебедевой, да, разделена старыми застройками, где сейчас уже торговые комплексы и дома выросли. Вот именно такой участок, 130-й квартал, где, ну, грубо говоря, основался Иркутск, там не было основных дорог, его сделали пешеходным. И так как привлекли туда большие бизнес-инвестиции, естественно, там и покушать недешево. То есть, если зайти покушать, это очень дорого. Если мы говорим сейчас то, что хотят сделать центр города пешеходный и поставить туда какие-то кафешки, закусочные, либо еще что-то. Ну, здесь просматривается о том, что администрация города, скорее всего, с каких-то участков дорог хочет еще дополнительно получать деньги в выходные дни. Но почему если, это плохо? Если говорить вообще про э, пешеходный центр города, вы знаете, центр города, особенно проспект Мира, урбанисты изнахратили так, что на сегодняшний момент там опасно ездить даже самому общественному транспорту, потому что перед каждым перекрестком приходится перестраиваться со стороны в сторону для того, чтобы осуществить маневры. Убрали парковочные карманы, но сейчас зато разрешили парковаться по крайним правым полосам. В итоге, э, если ты едешь с семьей и хочешь куда-то в кафе зайти покушать или посетить какое-то место, ты просто там не будешь останавливаться, потому что, ну, во-первых, это опасно, ты будешь выходить на проезжую часть вместо того, чтобы парковочный карман, когда есть возможность припарковаться. Для инвалидов там вообще непонятно, как... Ну, Игорь, ну это же могут... выходной, там же трафик намного меньше. Я понимаю, что выходной, но если мы говорим про то, вообще как все-таки обустроить, там, увеличить пешеходные зоны, ну, у меня было предложение, давайте на проспект Мира запустим весь общественный транспорт, уберем его с Ленина и Карла Маркса, Таким образом, не будет пересечения э, с э, общим потоком транспорта э, э, и по одной полосе отдать пешеходам. Пешеходам на, по, еще по одной полосе 8 метров. Ну, то есть 4 с одной стороны, 4 с другой. Я думаю, вполне будет достаточно. А там уже как-то привлекать инвестиции с точки зрения там, отдыха. Ну, потому что на сегодняшний момент я не поеду на, в центр города вечером отдыхать. Потому что, ну, во-первых, там убили все кафешки, и там покушать сейчас нормально негде. Ну, семьей приехать, где-то припарковаться, выйти безопасно с ребенком, ну, я вот... Вы в целом понятно. Андрей, вы поедете? Я поеду. А -а ну, и каждый... каждый... Стараюсь семьей приезжать как можно чаще в центр. Вообще это а, такое очень важное явление поездка в центр для, город, для горожан, для того, чтобы чувствовать свой город, чтобы любить свой город, чтобы возникало ощущение того, что вы в этом месте живете не просто так. Вы в этом месте живете, потому что а, у вас есть какие-то причины любить это место. Соответственно, для большинства горожан, ну, которые живут в спальниках, Разницы в каком городе жить нет, а вот центр создает эту разницу. И в этом смысле мне кажется что очень странным, что Красноярская мэрия начинает какие-то реформы с перекрытия мира на выходные не решая транспортные проблемы в городе, не решая проблемы с общественным транспортом, не решая проблемы с парковками, сразу же вводит ну, то решение, к которому надо ну, достаточно долго идти. Вот это мне не нравится. А с другой стороны, перспектив э, других у города нет. Городу, чтобы себя обрести, чтобы себя почувствовать ну, в Красноярском по-настоящему, надо беречь центр, а беречь центр – это пешеходный центр, в котором люди, ну, собственно, гуляют. Мы обязательно продолжим спор. Вот первые аргументы мы уже услышали. Вот э, сейчас у нас небольшая пауза э, на погоду, а после обсудим, поможет ли пешеходный э, проспект мира бизнесу. Но давайте еще перед этим послушаем мнение эксперта, который как раз расскажет, а это отразится на автотрафике или нет. Перспектива всегда сложно прогнозировать, но я считаю, что исторический центр, уж у нас их всего три эти улицы, нужно давно сделать пешеходными. На самом деле трафик не такой уж и высокой интенсивности в центральной части города. Большей частью там все-таки машины находятся в паркинге. Большей частью пользуются как пешеходная зона. Куда деть транспорт, Перевести? параллельной магистрали в более высокий уровень в магистральный и снять эту проблему. В к сожалению, сейчас во время разработки генерального плана города пока нет комплексной схемы организации дорожного движения. В целом, с этим мнением согласны да, его по-нашему. Да. Ну, Но... то есть, когда нет э, комплексной системы, о чем говорить? То есть, начинать надо с того, ну... чтобы понять, как город устроен. Андрей даже сейчас вот сказал, э, рассказывая про свою позицию, о том, что он, э, ну, грубо говоря, практически на сегодняшний момент заставляет себя приехать в центр для того, чтобы почувствовать, что ты живешь в этом городе. И мне бы, может быть, и хотелось. Но на самом деле бывают такие ситуации, когда ты, ну, не можешь спокойно и безопасно А еще приехать. знаете, какая история? Вот, допустим, представьте, э, что вы поедете в центр... Не на машине, вы поедете в центр на велосипеде. И из Северного. И как вы Уже поедите? смешно. По да? проезжей уже части. По проезжей части вас, ну, вас убьют. Это смертельно опасно. Но, по а, тротуарам тоже это опасно. Будешь сбивать да, пешеходов. Да, будешь сбивать пешеходов. Или с черемушек. В, а, попробуйте на велосипеде пересечь два, два понятно. Два, это, тут большое расстояние. Город у нас все-таки растянут. Это не а, очень а, большое а, расстояние. На да. велосипеде на самом деле. Это около 10 километров. Мы прекрасно знаем, что для велосреды у нас город не это очень хорош. Кстати, у нас будет мнение... Занимались. Мнение будет эксперта, которая скажет за бизнес, но она в том числе говорила, что у нас не очень хороший город в плане э, велодвижения. Но э, Егор говорил про то, что нужно перенести куда-то вот на такую смежную центральную, да, как вы а, имеете в виду Адлебедиевая, но не главную. Но вы то утверждаете, что все-таки главная улица может быть и должна быть такой. Более того, я скажу, что она точно будет такой. То есть не половинчатым решением на выходных. А Она будет пешеходной, если мы сохраним наш город, если мы сохраним его как явление. Сейчас вообще опасность города в том, что он умирает от там, экологических проблем, от неумелого управления, дурацкого, ну и так далее. Вот это проблема. Если мы сохраним город, то мир точно будет пешеходным. Там, возможно, будет ходить трамвайчик, там, возможно, появится другая, более ну, такая комфортная инфраструктура, про которую вы начали говорить. Вот там можно что-то поставить, какие-то локации и так далее, и так далее. Это будет, но, но это не сразу. Для этого надо пройти достаточно большой путь. И здесь вопрос стратегии. А мэр у нас сейчас но ну, не понимает тех слов, которые произносит. И не понимает те решения, которые, собственно, продвигает. В этом смысле интеллектуального ресурса мэру не хватает для того, чтобы сделать все хорошо. Ему сейчас надо как-то съездить, поучиться к э, урбанистике, к каким-то вещам, посмотреть другие города, повысить свой кругозор для того, чтобы понять, что делать. А такое решение, забегая вперед, конечно, будет, вот э, как э, сейчас голосуют люди, против. Потому что они понимают, а что же делать? Вот у нас сейчас лес, асфальт в городе э, полностью. У нас э, пешеходов заливает грязью, и мы будем по выходным, такие веселенькие, но грязные, с поездки до центра, приходить и гулять. Поэтому опять же второй вопрос. Вот как раз, кстати, про погоду Андрей сказал. Сделаем небольшую паузу, посмотрим, что нас ждет за окном, а после обсудим, поможет ли пешеходный мир развитию бизнеса. Далее погода. У нас для вас хороший прогноз. Всем привет. Ну, если говорить о погоде на этой неделе, то вот примерно как сегодня, так оно и будет. Около плюс пяти днем, также пасмурно, немного дождливо, ветрено. Ну, а если говорить про завтрашний день, то там вот такая картина. Ночью ноль, утром по пути на работу тоже ноль, днем плюс 5. Вроде бы хорошо, но синоптики напоминают нам о Мокром снеге, дожде и порывистом ветре. Кстати, вот вам интересный факт. По некоторой информации, в советские времена газировка «Колокольчик» считалась элитной и выпускалась в ограниченном количестве. Кстати, еще один интересный факт. Газировка «Зеленогорка» у зеленогорского завода «Зелен» — это советские рецепты и натуральные сиропы. Но вообще это крупнейший производитель безалкогольных напитков края. И в этом году они отмечают 45-летие. Спрашивайте вкусные и натуральные напитки зелен в магазинах города и края. Это дебаты в вечернем канале Прима. Обсуждаем, а нужно ли перекрывать проспект мира на выходные. Один из доводов за – бизнес почувствует улучшение. Но другой контраргумент – а чем заниматься на пешеходной улице? Давайте послушаем мнение. Я помнится на одном из каких-то собраний городских, то ли форума, то ли еще какая-то площадка это была. Сама тоже высказывала такую идею, что городу нужна на самом деле пешеходная улица, как во всех нормальных популярных городах мира. Должен ли это быть проспект мира? Во-первых, он изначально же не проектировался вроде бы как пешеходная улица. Вся инфраструктура, она не заточена под пешеходную квартал здесь много каких-то учреждений официальных здесь люди живут сначала надо понять что именно мы хотим сделать мне кажется а потом уже делать и опять-таки с автомобилистами нужно взвешивать э, э, мира же то есть для того, чтобы попасть, скажем, в любую точку с Маркса на Ленина, то есть вот эти вот пересекающие артерии, нужно проехать через Мира. Как с этим будет, когда эта улица станет пешеходной? Я бы голосовала за пешеходную улицу, но может быть сделать такой улицей, например, вот пешеходный квартал да, на Горького. Ну вот ну, то, о чем вы говорили, нашла, да? да? Об историческом квартале, если мы уже говорим о том, что его будут развивать, и он будет пешеходным, Но он и так, да, он там, и так развивается, да, то здесь будет бесспорно. А вот когда говорит руководитель центрального района, что не даже общественный транспорт, пустят по кольцу для того, чтобы общественный транспорт еще больше кругов наматывал, особенно в летние, жаркие дни. Как раз, когда э, там сидят пассажиры, которые едут на железнодорожный вокзал, чтобы поехать на электричке на огород, либо дачники, которые с э, домов, с центров также захотят поехать на огород, они бы сталкиваться с проблемами, как объехать э, проспект Мира. Давайте еще одно мнение бизнеса посмотрим. Будет ли лучше, если проспект Мира станет пешеходным? Понятно, нужно очень тщательно проработать транспортную схему этого перекрытия, потому что основное возражение, безусловно, будет связано с тем, что ой, случится коллапс. Вот Нужно показать, как коллапс не случится, как будет организован а, транспорт местных жителей, их доступ к их домам, Вот, а также подвоз различного, там, и увоз мусора, подвоз продуктов для а, существующего бизнеса. Нужно очень тонко вовлечь тех субъектов, это могут быть городские сообщества, это бизнесы, все находящиеся на улице, которые от этого перекрытия, во-первых, что-то получают, а во-вторых, могут что-то привнести. Потому что очень важно не скатиться ну, в простую какую-нибудь муниципальную ярмарку. Это очень искусственное наполнение. Вот. И это наполнение можно делать где угодно. Вот. Для мира, конечно, наполнение должно быть желательно естественное. Ну вот это было мнение Марии Быстровой, которая как раз ездит на велосипеде и исследует, как у нас город приспособлен к такому виду транспорта. Вот, Андрей, она сказала, что в принципе не очень хорошо наполнять мира какими-то непонятными, да по ее мнению, неподготовленными ярмарками и так далее. Э -э вот ваше мнение, вы говорите, что нужно к этому хорошо подготовиться. Чем еще можно наполнить мира, чтобы это было привлекательно? Но это вопрос проектирования, опять же, это должна делать... Ну, вот мы сейчас смотрели, смотрели рассуждение бизнес-следи, и она высказывает там свое мнение. Но это только одна сторона, очень маленькая, это очень mm -hmm. маленький сегмент. А, и вот Мария Быстрова, она как раз говорит о том, что надо провести ну, комплексное исследование. Комплексное исследование разных сторон, сторонников, участников, чтобы они поговорили про это, чтобы они высказали свои позиции, чтобы к этому ученые пришли. Но про мы уже того, много раз сегодня говорим. Очень много, очень много опыта зарубежного в как раз создании пешеходных улиц. Вот этот опыт надо транслировать и использовать, потому что на самом деле мы сейчас... Вот каждый раз русский чиновник, российский чиновник изобретает велосипед и думает, что он такой волшебник, у него есть волшебник, волшебная палочка, что он возьмет сейчас и вот там махнет палочкой и вот перекроет улицу на выходные, и что-то получится. Нет, не получится. Получится, ну, такой локальный фестивальчик. А для того, чтобы это получилось, для этого надо нарабатывать практики, ну, чуть ли не годами, чтобы в одном месте получилось, в другом месте подтягивать городское сообщество. Сейчас городское сообщество – это тоже отдельная история. Когда город, город городских жителей не совсем слушают, а принимают такие вольтаристские решения – то, конечно, э, горожане не, не испытывают доверия к своему там, мэру, мэрии, э, чиновникам ну и так далее. Ну, тебе сейчас чиновники-то и ответят о том, что ну, мы вот и проводим эксперименты. На самом деле, тут действительно... Ну, на людях же экспериментировать. На да, да, да. Надо, надо, надо находится... все-таки просчитывать да. Да, компьютерное ну, моделирование. В цифровой да. эпохе да, да. находимся. В этом смысле можно и обсчитать и потоки транспорта. Можно понять бизнесовые все вещи. После ковида Такое, э, такое решение делать. Тоже достаточно странно, потому что э, итоги прошлого года, они нерелевантны в связи с тем, что Бизнес был, был, да, был очень большой, э, очень большие изменения были В общем, можем делать э, итог такой первой части дебатов, что наши гости не спорят друг с другом, а пришли к общему мнению, что нужны глубокие исследования перед тем, как делать ну, улицу и пешеходную. И транспортную реформу вообще делать. Или или реформу а, Далее мы делать, обсудим и, обязательно. и э, про иной опыт. Мы тоже поговорим после рекламы. Мы вспомним перекрытие проспекта Мира в прошлом и сравним с опытом других городов. Сейчас пауза. Пока идет реклама, сделайте гимнастику. Это вечерний канал «Прима». Мы сегодня спорим, а нужно ли делать проспект «Миром» пешеходным. Отчасти в выходные на каком-то отдельном участке. У нас в гостях Егор Фролов и Андрей Шалимов. И вот напоминаем про голосование. Впервые здание не и уголь» превратился такой в гигантский эквалайзер, где как раз результаты нашего голосования отображаются. Вот за такое голосование на весь город отвечает наши друзья, светотехническая компания «Энергоинжиниринг». На площадке работает мой коллега Михаил Ленивцев. Передаю ему слово. И снова здравствуйте. Мы возвращаемся. У нас по-прежнему идет живое голосование. И я вот не знаю точный процент, но очевидно, что против пешеходного мира на выходных выступает больше половины из вас, те, кто проголосовали. Но, между прочим, к нам снова пожертвовал своим вечером. Пришли пара прекрасных ребят. Константин и Ира. Студенты, если не ошибаюсь, градостроители. Наверное. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы как? Вы синенькие или красненькие? Ну, все-таки больше синенькие за. Да. Почему? Ну, меня больше устраивает, если у нас в городе появится больше пешеходных пространств. Все-таки город миллионник и ему требуются мощные пешеходные какие-то связи. Набережная, конечно, это хорошо, но если будет проспект Мира еще пешеходом на выходных, то думаю, это точно не повредит городу. А вообще, ну как, как эксперты участие вопрос, чем хороши пешеходные улицы, пусть даже на выходные? А город в основном ориентирован на транспорт, и это не всегда хорошо для пешеходов, так как нам негде гулять, нам негде наслаждаться средой, и хочется, чтобы было комфортное место, где бы хотелось выйти прогуляться, просто отдохнуть. Тем более улица Мира, она богата исторической настройкой, что, безусловно, играет большой плюс. И также насыщена э, различными кафешками, где тоже хочется провести время. А я так понимаю, этот опыт, э, ну, наверное, в европейских городах, хотя вот я на YouTube сегодня смотрел и в азиатских тоже, в общем-то, давно уже внедряют временных пешеходных улиц. А, да, в принципе, такой опыт существует, и он довольно успешный, потому что развитие вот, сугубо для автомобильного транспорта города э, часто не приводит к.. Видному улучшению автомобильной ситуации, наоборот, машин ну, становится больше, улицы шире, и заторы не меняются. Но вот развитие общественного транспорта и ориентирование на пешеходов, опять-таки, сказывается, наоборот, благополучно. И поэтому у нас так как известно, там какие-то уютные европейские города с уютными улочками. Мне кажется, это хороший опыт, ну, хоть немножко отличается от нашего города. Ну, почему бы не подумать, как применить его сюда. Слушайте, я вот сразу вам двоим одновременно вопрос задам. А вот э, не в курсе ли вы, как это может влиять на бизнес, который работает на этих улицах? То есть, понятно, пешеходы как бы приятненько прошлись, а бизнес? Бизнес? Ну, думаю, бизнесу лучше будет, если возле него появится какая-то инфраструктура, и будет ходить больше людей, нежели ходит сейчас. Ну, mm -hmm. просто особенно после пандемии всем известно то, что многие бизнес испытывают так так скажем, затруднение, мягко говоря, ну и больший поток клиентов должен все-таки обеспечить большую рентабельность для него. Но ну, я так понимаю, тут еще важно продумывать, как это оформить, что это было, во-первых, а, не скучно, а, б, не, ну, не колхозно. Mm. Даже не знаю. И, в принципе, наверное, да, ну, колхозно, не колхозно, это уже благоустройство и решается конкретно на каждом месте и при каждой конкретной ситуации, вот. Но продумать, конечно же, стоит. Спасибо большое, что нашли на нас время. Приводим. Проценты за у нас 56%. И против чуть побольше. Да, или, или? Я, кажется, немножко ошибся в цифрах. В общем, 56% против, за у нас, соответственно, 44%. Ну, что ж, это ваше решение, это ваш выбор. На сегодня я здесь заканчиваю. Еще раз спасибо нашим друзьям из Энергоинвест, которые сделали вот этот замечательный объект. А завтра на этом же месте будет работать мой коллега Алексей Кривогорницын. И будем обсуждать за и против прививок. Приходите, можете поделиться своим мнением. Миша, спасибо. Очень удачно подобрал прохожих у девушки цвет волос прямо в тему нашего голосования. Андрей, к вам вопрос. Опять же, вы водите машину? Да, я вожу машину. А... Вам удобно ездить в центр? каким-то делам а, нет неудобно и на самом деле я достаточно далеко живу от центра это черемушки и соответственно мне э, ну это вынужденная поездка то есть я планирую выездные дни планирую дни когда э, нахожусь но ну, в зоне компактно выходной перекрытый проспект мира для пешеходов э, удобный вариант шикарно если и я и егор и вы поедем в центр на общественном транспорте. Не маргинальном, а красивом, приятном, в котором мы сядем, приедем, Начнем гулять, и, и не будет у нас возникать ощущение, что мы что-то сделали такое, что опустило наше человеческое достоинство. Сейчас общественный транспорт выглядит в Красноярске не совсем так, к сожалению. И в этом смысле та схема, с которой существует общественного транспорта, это схема, которая была изобретена в середине 90-х годов, в 96-м, 97 году. И с этого момента она не менялась. В этом смысле, когда за платками это все происходит, решение проблемы не. И на самом деле вот с этого надо начинать. Начинать с реформы общественного транспорта. Андрей, нас... Нам хотелось туда поехать на а... общественном транспорте. Андрей у нас универсальный боец, захватывает в одной теме все подряд. Ну, что тоже хорошо, между прочим. Вот Всегда возникает вопрос, а как у них в других городах и странах устроено? Вот как раз на их примерах посмотрим. Давайте посмотрим историю вопроса. Впервые сделать проспект мира пешеходным попробовали еще в середине 80-х, но не вышло. Ленина и Карла Маркса встали, уличный рынок оброс кучами мусора. Не спас даже конный прокат. Идея прожила несколько месяцев. Вторая попытка уже при Новой России, в 98-99 годах. По тому же сценарию, кстати, что и сейчас, на выходные. Только не для прогулок и кафешек, а ради ярмарок с едой и одеждой. Следом, все нулевые, был калейдоскоп проектов от художников и архитекторов. Предлагали сделать перехватывающие парковки на въезде в центр, пускать по середине проспекта трамвай и даже прятать автомобили под землю. В 2017-м пришел большой ремонт, и мира действительно стал пешеходным. Неожиданный полевой эксперимент, который, кажется, оценили все. Автомобилисты страдали, да, но только по будням. Зато пешеходы, велосипедисты и бизнес поняли, как может быть. А если, допустим, получается, часть мира будет как столичный Арбат? Ну, будет шикарно. Очень здорово, были бы и нереально крутые снимки, нереально крутые фотографии. Хорошо бы, конечно, потому что ну хоть одна улица должна быть, потому что она очень такая подходящая именно для прогулок. Тогда Прима запустила большое голосование за пешеходный проспект, и красноярцы тысячами поддерживали идею. Между тем, в мире и России пешеходные улицы давно не новые. Мало того, улицы давно перекрывают на праздники и выходные. В самом центре Нью-Йорка, Бостона, Нового Орлеана и Барселоны. Разговоры об этом ходят в Оксфорде, Мюнхене, Париже и внезапно в Томске у Феи Тюмени. Но эти сравнения для нас как комплименты какие-то звучат. А Миша сказал вот в этой истории вопроса, что красноярцы тысячами поддерживали решение сделать Мира пешеходным. Вот мы сейчас посмотрим итоги голосования, но прежде давайте дадим несколько слов нашим экспертам, которые сегодня пришли. Егор Фролов, напоминаю, против того, чтобы Мира стал пешеходным. Егор, давайте подытожим. Ну я бы как раз хотел бы, пользуясь случаем, объяснить тем людям, которые голосуют, которые высказывают о том, что э, сделать проспект Мира пешеходным. А дело в том, что те пешеходы, которые об этом говорят, они, к сожалению, не знают правил дорожного движения. Дело в том, что действительно и бизнес-сообщество говорит о том, что если будут перекрестки на проспекте Мира с пересечением основных магистралей, связывающих там и тот же коммунальный мост, и остальные выезды с Маркса на Ленина, переезды, то, естественно, будет коллапс. Любой коллапс, любое затруднение а именно в транспортной инфраструктуре нарушается логистика, увеличивается стоимость. Тот же общественный транспорт, когда э, люди говорят о том, что ну, вот нам бы действительно нужен комфортный и хороший э, э, общественный транспорт, но ухудшая ситуацию именно с транспортной инфраструктуре в центре города, ухудшается его перемещение, потому что этот же весь общественный транспорт будет стоять со всеми в одном потоке. Андрей. Если у нас будет вменяемая администрация в городе Красноярске, она стратегически будет двигаться в течение пяти лет или 10 лет, два срока мэра или один срок мэра, но очень интенсивно. То мы сможем получить абсолютно навсегда э, пешеходный проспект мира, в котором будет двигаться красивый общественный транспорт, будут созданы локации и так далее. И так далее. Не только выходные. Вы имеете. Не только выходные, на, все, на, своей, на всем своем протяжении. И это будет прекрасный город, в который захотят ехать туристы и так, далее, и так далее. Но для этого надо двигаться 5 лет, как минимум, для того, чтобы этого добиться. Сейчас э, в городе нарушен баланс между автомобилями. И пешеходами нарушен баланс между общественным транспортом и интересами, опять же, э, э, э, автомобилистов, поэтому э, надо решать эти проблемы. А для этого ну, требуется поступательное движение. Да, не сталкивать. Лбами да, и не сталкивать и потому что любой автовладелец – это тот же самый пешеход. Мы почему не спорим с Егором? Потому что Егор точно так же хочет гулять по проспекту мира. Я также Но... вожу ребенка да. в школу и в садик. И ему хочется сделать так, чтобы вот был безопасный проспект мира, и он туда его привел. Но для этого надо решать совсем другие проблемы, а не здесь и сейчас. Перекрывать улицу ради э, пиара, потому что мэр зарюхался в грязный город и понял, что у него есть только одно красивое решение – это перекрыть мир на, э, на выходные. Вот так, даже люди, которые приходят с противоположными мнениями изначально, уходят, можно сказать, найдя какой-то компромисс. Давайте посмотрим, что говорят зрители. Спрашиваем мы, за вы перекрытие на мира в выходные или нет. Итак, за у нас 44%, 56% против. Ну что, какой вывод? Ну, по крайней мере, мы еще сыроваты для таких решений. Сейчас небольшая пауза.